А, ребят, приветствую! Поступил интересный вопрос, и я думаю, что ответ будет важен многим из вас, поэтому для своей команды и, в общем-то, для всех, кто будет смотреть это видео, записываю ответ. Собственно, о чем речь? Мне пишет человек в личку. Елена, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как дальше продолжить диалог, чтобы человека не испугать и наладить контакт? Ведь она сейчас тоже будет предлагать свое. Чтобы вы понимали, что в диалоге я не стала скрин вывешивать, да, чтобы была такая конфиденциальность и безликость, потому что мы с этим сталкиваемся каждый день. Поступил запрос, там, «Здравствуйте, вы занимаетесь инвестициями?» Человек отвечает, который мне задал вопрос, «Да, там, «Да, я занимаюсь инвестициями». Человек спрашивает, «Как успехи, как дела?» Мой партнер отвечает, все замечательно, интересуюсь дополнительными заработками, то есть, понимаете, смотрите, здесь человек задает вопрос, вы занимаетесь, то есть, давайте так… Как бы их. Человек и партнер, да, человек это кто-то с улицы задает вопрос, партнер это мой партнер, который мне задает вопрос, как с этим быть, чтобы было понимание. Ведь э, мы понимаем из запроса, вы занимаетесь инвестициями, что человек хочет предложить что-то в теме инвестиций. И, или дополнительного заработка. Сейчас этих вопросов много, именно с ними нам и пишут. И каким образом мы можем здесь ответить? Как Я, я, я сейчас расскажу, как я это делаю, да, и я надеюсь, что это будет вам полезно, будет полезен мой опыт. Я говорю, да, мне интересно, у меня 5 портфелей э, инвестиционных, э, мне интересен пассивный доход сотрудничество с компаниями без скама без матриц без лохотронов я не предлагаю первое ничего сама человек я задаю вопрос что у вас чем вы занимаетесь и в этот момент человек начинает рассказывать то, чем он, собственно, занимается. И, естественно, например, он говорит, я сотрудничаю с компаниями раз, два, три. Там здесь вот в крипте, здесь вот там, не знаю, баночки, бады, тут вот еще что-то, да. И все компании чистые, хорошие, солидные, класс. Я говорю, слушайте, отлично. Скажите, пожалуйста, как у вас успехи, большая ли команда? То есть я начинаю задавать вопросы не просто так. Я прошу сейчас каждого из вас отследить ответы, которые я даю, и проанализировать каждый вопрос-ответ чтобы вы понимали как вам вести диалог чтобы это был не шаблон а чтобы это было понимание и действие из понимания Итак, я задаю дальше вопрос как успехи большая ли у вас команда мне человек отвечает там команда такая-то успехи ребят честно отвечают часто что ну, либо все вообще супер ну, это значит, мы понимаем, что человек просто очень хочет вас пригласить к себе и поэтому говорит, что все супер. Либо по чесноку говорит, ой, ну, как бы сейчас там обороты упали, а у людей там денег нет или обороты упали, ну, то есть мы понимаем реальные, реальность картины, которая сейчас происходит на рынке. Если человек говорит, что все отлично, или говорит не очень, нам в принципе не важен ответ, мы дальше ведем его к тому, что а с чем сталкиваетесь, с какими, с какими такими трешевыми ситуациями сталкиваетесь в данный момент. То есть мы пока не переходим узнавать, что у человека. Мы спрашиваем, с чем сталкиваетесь, с какими проблемами сталкиваетесь сейчас в бизнесе, в одном, в другом, в третьем. Ну и опять-таки, если человек честен, то он вам ответит, что структуры растут медленно, если это товарка, то товарка продается минимально, потому что люди даже минимальный товарооборот часто и густо содержать не могут, не то, что продавать кому-то куда-то, вот. и с этим все сталкиваются. В инвестиционных проектах то же самое, люди, которые понимают, что такое инвестиции, они инвестируют, те, кто не понимает те называют как-нибудь не очень хорошо то есть по большому счету проблематика у всех сетевых структур сейчас одна это а, низкое количество привлечения новых людей и а, снижение товарооборота а, в структурах потому что больше и вы тут можете задать вопрос следом да а, скажите а у вас Доход зависит от привлечения новых партнеров или увеличения товарооборота, и чаще всего, чаще всего мало компаний с реальным пассивным доходом, где доход зависит от того, какую сумму вы сами инвестировали. А это у меня такие проекты есть, да, где мы на пассиве сидим спокойненько, получаем хорошие проценты. Нам не важно, есть у нас люди или нет. Мы не занимаемся с переписью населения и затаскиванием всех в свои там, структуры. Мы просто инвестируем. Реально для себя инвестируем. Кто хочет, тот к нам присоединяется и так далее. Но мы не занимаемся переписью населения. То, чем страдает сейчас большая часть в интернете. Поэтому вам человек отвечает, да, баночки продал. Ну, я с любовью, ребят, я просто, ну, чтобы разделить там товарку, да, и ничего против не имею товарного бизнеса, чтобы было понимание. А то сейчас засыпите комментариями, что ты имеешь против баночек. Ребят, ничего, я их пью. Я на них деньги не делаю, я их пью. Я их использую. Вот, а деньги делаю на деньгах, так вот, вам человек говорит, да, там, если товарооборота нет, там, структура минималку не поддерживает, у меня есть один из проектов, где баночки, как я любя называют, и я понимаю, что товарооборот упал, почему упал, потому что у людей нет денег сейчас свободных на закупку этих самых ценных баночек, реально хорошего качества, и, соответственно, когда они сами страдают, в голове мышлением, что у меня нет денег на эти баночки, естественно, они их даже не будут продавать. Поэтому товарооборот падает. В инвестиционных проектах, то, извините, как называют проекты многие, инвестиционными, которые не имеют ничего общего к инвестиция, с инвестициями. Тем более, да, такие матрицы, где зависит от количества людей. И там ты зарабатываешь на привлечении людей. То есть сколько притащил, сколько потопал, столько и полопал. Опять-таки нет пассива никакого. Нет варианта, когда ты можешь смело прийти и а, пригласить один-два человека или, и, и получать уже свои а, плюшки, которые ты хочешь, которые так обещают на начальном этапе. Так вот, вам человек говорит, да, вот. Ну По чесноку, да, упал упал товарооборот, люди новые не идут, часть напуганы, часть где-то в скамах потерялись, боятся дальше. И мы с этим сталкиваемся, это реально. И вот заметьте, я не задала ни одного вопроса про то, чем занимается человек, чтобы он не вёл меня в свои дебри. И сама его пока никуда не приглашаю, потому что мне надо выяснить в этом диалоге, то есть человек звонит или пишет вам познакомиться, мы знакомимся, да, и человек начинает рассказывать о своей боли. И когда мы понимаем, что у человека... Проекты, которые застопорились, которые имеют свою какую-то проблематику, мы говорим, слушай, а хотелось бы тебе э, в данный момент э, перестать вот эту э, мышиную возню, перестать крыси... бегать по лабиринтам и играть в крысиные бега э, с привлечением, да, наверное, уже список 100 вдоль и поперек пройдены не раз. И уже друзья шарахаются от твоего звонка. Ну, я это все шуткой всегда говорю, ребят, потому что, ну, это реалии жизни, реалии жизни, и хотелось бы тебе сегодня, давай помечтаем, иметь такой вот, участвовать в таком проекте, где не надо тащить людей, и молчите, ждете, пока он скажет «да» желательно если вы уже на этот момент голосом хотелось бы тебе а, участвовать в таком проекте где нет ежемесячного какого-либо товарооборота и обязательных закупов и молчите ждете ответ и скорее всего человек говорит да хотелось бы тебе иметь а, в арсенале такой а, проект где ты можешь заниматься благотворительностью и за это для тебя. Есть огромные возможности, когда, помогая кому-то, ты помогаешь прежде всего сам себе. Да. А, ты знаешь, у меня есть а, предложение для тебя, в котором учтены вот эти три варианта. Это не бизнес, это не инвестиции. Здесь не надо строить структуры, не надо тащить толпы людей людей. Не надо делать ежемесячный товарооборот и долбить этим товарооборотом свою команду. Если тебе это интересно, я могу тебя пригласить на встречу с более детальными подробностями. Тебе удобно в 12, в 17 или в 21 по Москве? Какое время для тебя наиболее удобное? И человек, он, ну понимаете, мы не продаем, я вообще не люблю продажи в лоб, я э, долгое время обучала продажам, но я обучаю продажам через выявление потребностей и диалог. Диалог, любой диалог в переписке, в разговоре, он всегда помогает выявить. То есть у меня, как вы видите, вот даже эти два вопроса, они построены были именно на том, чтобы выявить потребность человека, выявить его проблематику и через его запрос дать частичку информации и даже не саму информацию, а частичку то есть я говорю, ты знаешь, мне кажется, есть решение твоего вопроса, давай я тебя приглашу а, на встречу, и здесь вариант-то два, либо вы приглашаете на встречу со своим лидером, а, который, ну, предположим, у вас сетевик со своей структурой, и вы с ним вот связались. Либо на презентацию общую, либо на встречу со своим наставником, с лидером, который сможет вот в таком же ключе довести диалог и показать, как можно закрыть вариации. Ведь понимаете, если человек вам пишет, то он сетевик, у него какая-то команда есть. И понимание тут можно еще позадавать вопросы в таком ключе. Скажи, а люди начинают разбегаться, когда вот этот обязательный товарооборот существует, приглашение людей постоянные и люди люди у тебя как сохраняется команда или разбегается, ребят? Но ну опять-таки, ну по чесноку, если ответит, то человек скажет разбегается, либо в пассив вступает, да, в ступор либо начинает расползаться, и это еще один запрос, хотел бы ты, хотела бы ты сохранить свою команду, и не просто сохранить, а показать реальный выход из финансовой э, ямы, реальный выход без ежемесячных закупок, без ежемесячных продаж, без ежемесячных приглашений, без потери э, команды, отдать пользу реальную, ведь, ну, я, например, как лидер, я ищу всегда пользу для себя и для своей команды, понимаете, ну это, моё, это, это, моё, это моя внутрянка такая, это моя идеология, я не иду туда, где не будет выгодно моей команде. Поэтому здесь вы выявляете у человека вот эти ямки, в которые он попал и он уже сидит. Можно еще зайти и начать с комплимента, да, слушайте, отлично, что вы такой активный человек, вы общаетесь, общительный, активный, вы общаетесь в соцсетях, не складываете ручки, а общаетесь и ищете варианты для продвижения своего бизнеса. Мне тем более интересно с вами познакомиться. И дальше пошли по вопросам. Вот вы пишите все вопросы, которые я задавала, может быть, я их там, ну, я, я просто комментировала, выпишите продумайте, переслушайте еще раз это аудио, для того, чтобы вы понимали, как вы можете действовать? Вопросы можно подготовить разные, да. Можно накидать вопросы даже в комментариях. Пишите, какие бы вопросы вы еще могли задать и зачем самое главное. Да, включайте голову, не просто засыпать вопросами, а именно вопросы, зачем мы их задаем. Как... Куда мы ведем человека, да? для чего нам эта информация. Можете в комментариях продолжить под этим видео, и таким образом друг другу вы поможете общаться с людьми, и не впаривать, не втюхивать, не тащить, не перерекрутировать кого-то, а действительно поможете человеку найти выход в его ситуации. Потому что, еще раз повторю, сейчас у сетевиков ситуация в основном патовая товарооборота нет люди разбегаются расползаются людей переманивают а люди к сожалению попадают в скам проекты теряют а у нас с вами уникальная великолепная возможность показать людям легальный официальный сто процентов безрисковый вариант сохранения структуры увеличения финансовых возможностей людей через благотворительную подарочную деятельность ребят если вам было полезно это видео естественно лайк репосты к себе в соцсети пусть ваши команды тоже видят слышат принимают участие в активном обсуждении в комментариях и если я увижу что вам полезно вот ответы такие в голосовом даже чтоб я там не готовилась к этим видео просто вы задаете вопрос я записываю ответ такой аудио видео варианта да, на и вас это включает, то дайте знать в комментариях, я тогда буду это делать, и даже можете вопрос в комментариях писать, да, только пишите капсом вопрос, да, и пишите вопросы, я буду записывать ответы на вопросы для того, чтобы вы могли двигаться в этом направлении и, собственно говоря, получать классные результаты если вы еще не в моей команде welcome в мою команду, со мной интересно всегда безопасно потому что я выбираю только легальные проекты отбираю их тщательно и самое главное, мои проекты всегда пассивные, с пассивным доходом и в них привлекаются в большей степени пассивщики а не активщики сетевики это уже отдельная тема это отдельная профессия но если вы рассматриваете именно вариант, когда вы можете инвестировать и спокойно получать свой доход, это ко мне, welcome, добро пожаловать в команду, пишите, везде есть мои контакты, будем дружить, будем общаться, будем взаимно полезны, все, всех нежно обнимаю в чате, в комментариях, пока-пока, с вами была Елена Дегурова, до встречи!